Всех приветствую! Астрологический прогноз на сегодня и завтра, а также мини-курс по Накшатрам сегодня Накшатра Пушья. Присоединяйтесь, устраивайтесь поудобно. Всего 15 минут, говорим, каждый день, 9 часов по Москве. Надеюсь, все поставили будильники. Напишите, кстати, кто поставил будильники, приходит прям четко, напоминает себе. Анализируем четыре параметра. Два параметра кратко, лунные сутки и день недели. И два параметра глубже, астрологическая ситуация на текущий момент и Накшатра. Вчера мы говорили о Накшатре Пунарвасу, мягкая, легкая легкой Накшатре. Она, кстати, у нас сегодня среда, она сегодня у нас с вечера. В 19.30 по Москве начинается шаг типа Нарвазу, да, и э, на рассвете у нас сегодня начался новый лунный цикл, я вас поздравляю, э, сейчас луна будет расти, сил будет все больше и больше, психических, эмоциональных сил, вот, а, так, а сегодня акцент у нас про завтрашний день, четверг, вторые лунные сутки с 8.30 завтра, все время по Москве, и э, Пушья Накшатр, правда, с завтрашнего вечера только, поэтому э, ну, мы сегодня говорим. Я все округляю, не люблю вот эти минуты и секунды, поэтому я все округляю по времени. Также очень важно сказать, что э, Луна э, со Рака переходит... И получается с завтрашнего дня, с 4 часов. Луна в Раке очень сильная позиция. Луна в Тельце сильная позиция, Луна в Раке дальше сильная позиция. Почему мы делаем акцент на Луне и почему прогнозы всегда связаны с Луной? Потому что это наше умонастроение, это то, что мы чувствуем каждый день, каждый час, каждую минуту. Мы все начинаем с Луны. Для тех, кто первый раз присоединился, я говорю про джиотиш, это Рояна, то есть зодиак, который мы берем, это не Рояна, сидерический зодиак. И он соответствует очень высоким задачам души. Мы немножечко вкушаем аромат джиотиш, вдыхаем, точнее, все самое серьезное, глубокое, интересное. И действительно, для чего нужен джиотиш? Это анализ личного гороскопа, личного пути, но это на обучение. А это такие ежедневные прогнозы, это вот познакомиться со мной с джиотиш и вдохнуть аромат. Причем этот аромат будет вам полезен в течение Конкретного дня. Так, и отличие сразу в том моего эфира, моего, моих трактовок, анализов в том, что планеты не влияют на нас, а отражают то, как устроено наше сознание, наш день, наше пространство. Это очень ресурсно знать. Все. Значит, мы вчера немножечко говорили про среду и четверг, как, какая энергетика да, должна быть, основное действие. Я не буду повторяться, не пропускать эфиры. Я вчера об этом говорила, что делать в среду, что делать в четверг. А лунные сутки тоже кратко затрагиваем, потому что лунные сутки, растущая и бывающая луна – это более важно для личностного гороскопа. Просто луна растет, нормальные дни идут луны, на этом не останавливаемся. Мы в лунных сутках выделяем самые сложные и самые крутые. Вот сам... Один из самых крутых дней будет в пятницу, третье лунной сутки, и мы об этом поговорим завтра. А сегодня мы начинаем говорить о Пушне, устраивайтесь поудобнее. И сразу, кстати, напишите, проявлена ли у вас пушья. Проявленная, это значит, есть планета в ней или лагна. Лагна это менее проявлено, планеты более проявлено. А если у вас не проявленное, это шахтя то вам тоже это важно все знать, потому что она будет в пространстве. И этим крут, крут, так сказать, данный цикл, что есть у нас, нет у нас этой шахты, мы можем ее использовать раз в месяц. А что значит ее использовать в ресурс? Это значит ее осознать и действовать в соответствии с ней. Получается синхронизация, и у вас сила. Итак, шахте, накшатры пуши. Пуши — это восьмая накшатра Вот эти цифры, они тоже о многом говорят, но я не могу вам все на свете рассказать, потому что это 15 минут, всем хочется быстро. И поэтому, что вот вложится в эти 15 минут в потоке, то и вложится. И пуши — это уже вот прямо луна в раке. Еще раз подчеркиваю, это будет... Только завтра с вечером с 22 тридцать по Москве. Но мы уже сегодня говорим, чтобы подготовиться, потому что очень крутая энергия. Это очень позитивная, мощная, ресурсная. Потому что Луна в Раке, понимаете, это сильная позиция, то есть умонастроение людей, оно будет таким стабильным, можно сказать, да, Рак это четвертое созвездие, Пуща полностью лежит там. Еще раз напомню, что у нас есть 27 состояний Ума, Луны, да, это на астрологическом языке, и представьте это в виде 27 а, таких, как, вернее, нужно начать с того, что 12 домов. А в этих домах по три квартиры. Вот у нас 27 состояний. И вот Луна шагает, нашему настроению меняется изо дня в день, изо дня в день. И мы можем знать, как это ресурсно развивать, раскрывать. Вот. И... Я, конечно, говорю очень округленно, я не буду вам говорить, что вам конкретно делать, потому что это ваше решение, это вам нужно изучать конкретно в вашем гороскопе, а не в прогнозе дня. Прогноз дня, еще раз подчеркиваю, это общие параметры, такой 1% джиотиш. Итак, шахте, накшатры, пушья, способность открывать божественную духовную энергию. То есть, кстати, у нас будет наложение параметров, используйте эту двойную силу. Будет четверг и пушья. Пушья продолжится Всю пятницу можно сказать, но начинается она в четверг, потому что все равно это наложение присутствует. Вот. И вот эта божественная духовная энергия, она связанная с пушей, способность питать, Пушья. Помните, я рассказывала про Накшатру, где Дева-то Пушан. Вот Пушья. Да, вот это в ту же сторону, Пуши, пушистый, <смех> способность питать, давать заботу, способность выстраивать то, что защищает. Энергия защиты у нас в Пунарвасу начинается, это, эту тематику мы с вами развиваем. И я всем еще раз на рекомендую, так как Марс в ганданте идет. Сегодня прямо уже у нас что? Сегодня у нас вторник, еще продолжается Марс в Гондансе. С завтрашнего дня со среды станет легче. Вот. И поэтому сейчас энергию защиты нужно со всех сторон активировать. Причем это нужно делать, конечно же, верно и понимая, где основа этой защиты. Основа всегда внутри вас, в знании и э, в опоре на самые высшие начало. Вот это вот действительно защита. И вот давать заботу, выстраивать, строить то, что защищает, это шаг типа пуши. Берите ее, ресурсно ее используйте. И, конечно, мы прежде всего, когда о Анакшатри говорим, мы говорим о Девате. Девата ⁇ это главная энергия гармонизации. Точки пространства. Если мы говорим о прогнозе дня, то точки пространства. Если мы говорим о вашем гороскопе, то конкретно в вашем гороскопе эта энергия может... Ну, если есть планеты в Пушье, то какими домами управляет эта планета, там эта шахте больше всего раскрывается. Это такая техника легкая, быстрая и простая. Записывайте, кто не знал. Итак, Девата. Самый главный рычаг управления Брихаспати или Гуру санскрита брихаспати это владыка молитвы владыка ритуалов что такое ритуалы почистить зубы это тоже ритуал не думайте что ритуалы это только вот что вы в себе сейчас представили хотя знаете в каждое слово можно вложить такие разные смыслы каждый что-то свое поймет но тут имеется в виду молитвы ритуалы которые защищают больше который да? которые вы в вашем сознании связываете с защитой и молитва это на самом деле намерение это речь это слово и брихаспат еще называют ватчаспати, владыка речи, вот владыка священного слова. Что значит священного? Это то, что сделает вас целостным и приведет к еще более высшим. Параметром, да, То есть вас будет приподнимать в ваших вибрациях, сознании и всем остальном. А Брехоспати правит планетой Юпитером. То есть э, все, что связано вот с Пушьей, это все юпитерианское. И, соответственно, как вы понимаете, это учительская, учительская именно в высочайших своих аспектах. Да? Вот, потому что учителя могут быть очень разных уровней. И вот если мы говорим об учителе брихоспати, вот, вот эта вот энергия Пушьи, то это высшего уровня защита высшего уровня знания и высшего уровня слова речь используйте эту шахте в этот день да еще раз подчеркивает с вечера четверга и всю пятницу вот, и брехоспати – это наставник э -э, в плюс, так сказать, да? суров. Вчера мы говорили «дите, а дите», здесь у нас опять это продолжается «суры, асуры». Это темное, светлое, минус, плюс. Это надо глубже понимать, не буду на этом остаться, это на обучение мы проходим. А, но в любом случае это вот… Энергии обучения через слово, через знания, поэтому обязательно, как всегда, четверг у нас так совпадает уже да, несколько раз, открывайте уроки по астрологии, открывайте уроки по целительству, дорогие ученики, не откладывайте, но всего 15 минут в день. Направьте внимание в эту сторону, и ваши ресурсы будут расти, вы будете более счастливым человеком. И еще я бы хотела сказать, что брехоспати связан с огнем, который зажигается от духовного слова. Поэтому очень важно, когда идет пушья, раз в месяц соприкасайтесь обязательно. прям находите в дневник себе, пишите как план соприкоснуться с этим огнем. Тогда у вас прям вот оно так вспыхнет, что вам хватит еще этот заряд на целый месяц вперед. Если вы верно в момент пространства вот этот вот понимаете? Эту синхронизацию. В принципе, для этого и нужны прогнозы. Я немножко сегодня даже почитаю: сегодня такой у нас легкие легкий эфир. Я бы хотела еще про Марс-сраху рассказать. Вот, поподробнее. Спасибо вам за комментарии, я всегда все читаю, рада, что вы присутствуете. Кстати, недавно был вопрос от Юлии про, как вот эта энергетика дня влияет на детей, влияет ли? Я надеюсь, все вы посмотрели ответы в сторис. Специально не буду повторять, и нет такой возможности, нам надо в 15 минут войти. Но очень важный вопрос, интересный, я надеюсь, вы его не пропустили. Пожалуйста, поддержите мои в ВКонтакте, нажимайте там вот на эту аватарку, и какие Реакции, что реакции, что-нибудь, где вопрос-ответ обязательно ставьте, пожалуйста, это ваш инвыкообмен за поиск, который я вам даю по утрам. Так, и теперь я хотела бы сказать, как раз у нас сегодня есть времечко, так хорошо все складывается, присоединение Марса и Раху. Еще раз напомню, что у нас с понедельника, у нас сегодня, только со вчерашнего дня, у нас Марс соединился с Раху в одном секторе. Овня. И эта позиция, она достаточно напряженная, но ее нужно раскрыть в ресурс. И на самом деле любую напряженную позицию можно раскрыть в плюс, если знать фишечки, да, которые касаются и в целостном понимании астрологии, но и конкретно в вашем гороскопе. Без вашего конкретного гороскопа просто нет смысла все это изучать, понимаете? Надо обязательно сразу все применять по своему гороскопу. А для этого его нужно знать как минимум, да? верно построить натальную карту, Não <sighs> Очень много учеников приходит ко мне, которые самостоятельно обучались или даже в других школах обучались и не знают правила построения натальной карты. Это не так на самом деле легко, как вы могли бы подумать. И это не только в онлайне построить, очень много деталей есть. Поэтому надо знать свой гороскоп, надо знать, где у вас стоит Овен. Вот все напишите, пожалуйста, я буду смотреть и поддержите меня как раз ваши комментарии. Помогают эфиру. эфир, чтобы больше видели людей. Я это больше всего от вас жду, прошу и благодарна вам за это. Пишите комментарии, пожалуйста, будьте щедрыми. и Мир будет своими щедрыми. Смотрите, как я с вами щедро каждое утро делюсь концентрированными знаниями. Итак, значит, с 27 июня по 10 августа Раху с Марсом в одном домике, вовне. Где у вас эта позиция, там может очень сильно штормить. Но если у вас есть знания, вы можете это все развернуть в плюс, потому что там колоссальная энергия. Раху это просто такой шторм. Это такая энергия вперед. Это просто, не знаю, с чем это сравнить с... Стар, знаете, стартовик, который раке, от ракеты, которая взлетает, ну, то вот раку. А Марс это действие, Марс тоже это огненная энергия вперед, это ваша часть действия. И теперь оно соединилось, и там такой прям колокольщище просто атомная энергия там находится, ее нужно реализовать. Если вы не будете осознанно реализовывать, вас там будет просто клинить, будут действительно, вот почему... В джетише да и вообще в астрологии, многие, у многих людей, кто не изучает нормально астрологию с учителем и со своим гороскопом, э, чаще всего боятся всех этих положений, всех этих соединений. Вот. А это неправильно на самом деле. Это же вот энергия, которую нужно верно направить просто. Вам дается просто кусок вот такой гигантской атомной энергии, которую вы должны направить куда-то, понимаете? Вот где у вас овен, где у вас это соединение, там прежде всего это нужно направить. Вплоть до 10 августа это большой промежуток времени. Если вы не будете это делать осознанно, вас будут в ситуации жизнь направлять к тому, что э, ну, будет что-то неприятное. Тогда, знаете, когда с нами что-то неприятное случается, что-то пошло не так. Куда-то вы не туда поворачиваете, как-то вы не так размышляете. Что-то в вашем сознании должно поменяться. Вот как нужно понимать сложности жизни и быстро на это реагировать. Когда нет знаний, конечно, невозможно быстро реагировать. И люди начинают застревать, начинают болеть, начинают потом это все лечить. То есть вообще не в ту сторону вообще идут, поэтому астролог должен быть целительным. Я постоянно это вам говорю. Приходите обучаться в нашу школу целительства, если вдруг ничего этого не знаете, новички, кстати, обязательно мне напишите в личный диалог «Хочу разбор», «Хочу познакомиться с вашей школой целительства» или «Школой астрологии» или «Школой питания». Я вам дам просто максимальное количество пользы, как раз пуш я у нас сегодня «Напитаю вас». Вот, это делаю я на благотворительной основе, как миссия, определенное распространение знаний, джетиш, именно в таком ракурсе, который вот идет через меня. И э, также, еще раз напоминаю, Марс и Раху, э, с одной стороны, в Овне, это неплохая позиция, потому что Марс управляет Овном, но много нюансов. Еще обязательно смотрите, какими домами управляет Марс, потому что там тоже нужно много действовать. Все, подходит время к концу. Я всех вас благодарю. Завтра у нас будет Ашлеша. Вот. Завтра у нас будет 3 луны сутки мощные, Я буду рассказывать. Не у нас будет, а я буду рассказывать. Приходите, пожалуйста, не пропускайте этот настрой. Хорошо? И всех жду, пожалуйста, поддержки, комментарии, сердечки, сохранения. Делитесь, зовите всех, пожалуйста. Это ваш энергообмен. Не создавайте себе энергетических долгов. Если вы что-то получили полезное, отдайте что-то в ответ. Тогда все сбалансируется. Все, до встречи. Всех целую. Иду смотреть ваши комментарии. Обнимаю. Пушью генерируйте в пространстве, хватайте эту шахту в ресурс, направляйте не только для себя, может быть, для других.